Привет, психологи. Случалось ли вам когда-нибудь испытывать трудности из-за вашего психического здоровья? Могли ли вы сказать, когда ваше психическое здоровье начало ухудшаться? Можете ли вы сказать, когда ваше психическое здоровье станет лучше? Вот семь признаков того, что ваше психическое здоровье улучшится. Первый больше интерес к деятельности. Когда ваше психическое здоровье было плохим, было ли вам трудно заниматься в обычной деятельности? Стал ли снижаться ваш интерес к чему-либо? Отсутствие интереса или удовольствия к вещам, которые вы обычно любите, является одним из определяющих признаков ухудшения психического здоровья. Когда вы начнете чувствовать себя лучше, вы станете больше интересоваться и получать удовольствие от своих обычных занятий. Вполне возможно, что еда станет вкуснее. Вы начнете играть в привычные игры, будете больше читать и займетесь своими старыми увлечениями. Второе – чувствовать себя менее перегруженным. Склонны ли вы чувствовать себя подавленным или испытывать тонну эмоций одновременно? Стали ли вы в последнее время чувствовать себя менее подавленным? Когда вы чувствуете себя слишком подавленным или измотанным, чтобы выполнять свои обычные задачи, все может казаться сложным. Когда ваше психическое здоровье лучше, вы начинаете лучше контролировать свои повседневные задачи и можете реагировать на возникающие проблемы по мере их возникновения. Номер три – более регулярный аппетит. Вы заметили изменения в аппетите? Может быть, вы едите больше или меньше того, что обычно ели. Эти изменения могут быть вызваны плохим психическим здоровьем. Однако, когда вы почувствуете себя лучше, ваш аппетит начнет приходить в норму, независимо от того, был ли он повышен или понижен. Вы можете обнаружить, что вам проще выдерживать продукты, которых вы раньше с трудом избегали, пока были подавлены. Четвертое. Улучшение самооценки. Когда ваша самооценка начинает ухудшаться, когда вы чувствуете себя не лучшим образом, одна из ужасных характеристик плохого психического здоровья заключается в том, что оно заставляет нас верить во всевозможные ужасные вещи о себе, что, конечно же, подпитывает отчаяние. Когда ваше психическое здоровье улучшается, вы начинаете сомневаться в той лжи, которую говорит вам ваш беспокойный разум, так как вы связаны с вашим основным чувством собственного достоинства, и вы видите себя в более любящем и искреннем свете. Номер 5. Гигиена и уход за собой. Начинаете ли вы улучшать свои гигиенические и уходовые привычки, которые могли измениться, когда ваше психическое здоровье было плохим? Когда вы чувствуете себя не лучшим образом, вам может быть трудно следить за своей гигиеной. Возможно, вы испытываете несколько эмоций или иметь дело с массой мыслей. Во время всего этого ваши гигиенические и уходовые привычки могут отойти на второй план. Регулярно принимать душ, чистить зубы и расчесывание волос – все это признаки того, что ваше психическое здоровье улучшается. Номер 6. Лучшая концентрация. Когда ваше психическое здоровье плохое, это приводит к тому, что вам становится трудно думать и концентрироваться не только на своих мыслях, но и на всем, что вас окружает. Если вы заметили, что вам стало легче следить за разговором или сюжетом книги, и вообще, вы стали лучше концентрироваться, значит ваше психическое здоровье, скорее всего, улучшается. И Номер 7. Больше энергии. Наряду с повышением интереса к деятельности, ваша энергия также начинает возрастать. Это увеличение энергии может помочь вам делать больше вещей, которые вам интересны, что еще больше способствует улучшению настроения. Итак, относились ли вы к какому-либо из этих признаков? Если да, то возможно я дал вам немного надежды на то, что все действительно наладится. А если нет, помните, что путь каждого человека индивидуален. Если вам потребуется больше времени, чтобы достичь желаемого, это совершенно нормально. Вам понравилось это видео? пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые, возможно, тоже найдут в этом видео что-то новое для себя. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажимайте на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.